Глава восемнадцатая Израиль покидает Египет Израильтяне повиновались Господним указаниям. И пока ангел-губитель следовал от дома к дому египтян, все они готовились к путешествию и ожидали, когда мятежный царь и его советники позволят ему идти. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской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 и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Исход глава 12 стих 38. Дети Израиля вышли из Египта и взяли с собой свое имущество, которое никогда не принадлежало фараону, потому что они никогда не продавали его ему. Иаков и его сыновья привели с собой в Египет и своих овец, и рогатый скот. К сынам Израиля присоединялось все больше и больше людей, и их отары овец и стада рогатого скота потом сильно размножились. Бог свершил суд над египтянами, наслав на них язвы и заставив их отпустить его народ из Египта со всем их имуществом. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земле филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет.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 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался скот столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Исход глава 13, стихи 17 по 22. Господь знал, что филистимляне воспротивятся их прохождению через свою землю, Ибо филистимляне могли бы счесть, что израильтяне обокрали своих хозяев в Египте и теперь идут на них войной. Поэтому, ведя их к морю, Господь явил себя сострадающим и справедливым Богом, воздающим каждому по его делам. Бог сообщил Моисею, что фараон станет преследовать их, и повелел свернуть в сторону и расположиться станом около моря. Господь сказал Моисею, что он будет прославлен перед фараоном и всем его войском. Спустя несколько дней после ухода евреев из Египта, фараону донесли, что рабы бежали, дабы никогда не возвратиться обратно. Народ сожалел, что позволил рабам покинуть Египет. Для египтян стало большой потерей, что они лишились бесплатной рабочей силы, и поэтому очень сожалели, что согласились отпустить их. Они быстро позабыли, какие мучения испытали, когда суд Божий свершался над их царством. Их постоянное упорство и сопротивление так ожесточило их, что они решили настигнуть детей Израиля и силой вернуть их назад в Египет. Фараон собрал огромное войско и 600 колесниц. Он отправился в погоню и настиг их, когда те расположились лагерем возле моря.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 ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Исход глава 14, стихи с 10 по 14. Как скоро израильтяне перестали доверять Богу. На их глазах Господь произвел суд над Египтом, чтобы заставить царя отпустить Израиль. Но как только Бог подверг их веру испытанию, они тут же возроптали, забыв о явленных им доказательствах Его силы в их чудесном избавлении. Вместо того, чтобы уповать на Бога в своей нужде, они роптали на верного Моисея, напоминая ему о тех словах неверия, которые они произносили еще когда пребывали в Египте. Они обвинили его в том, что он стал причиной всех их страданий. Моисей побуждал их положиться на волю Божью и воздержаться от выражения своего неверия. Он призывал их открыть глаза, чтобы увидеть все то, что Бог делает для них. Моисей искренне взывал Господу, чтобы он освободил его избранный народ.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 и что их нужды станут для него возможностями. И в тот момент, когда они более не смогут идти далее, он должен будет побудить их идти вперед, он должен будет воспользоваться жезлом, дарованным ему Богом, чтобы разделить воды. «Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его»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 и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». Исход глава 14, стихи 17 по 20. Египтяне не могли разглядеть евреев, ибо путем преградило облако непроглядной тьмы, которое для израильтян было облаком света. Таким образом, Бог проявил свою силу, чтобы проверить, будет ли его народ доверять ему после того, как он дал им такие знамения его заботы и любви к ним, и чтобы осудить их неверие и ропот. Простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделалось море сушей, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону». Исход, глава 14, стихи с 21 по 22. Воды поднялись и застыли, словно замерзшие стены по обеим сторонам, и дети Израиля прошли между ними, будто по суше. В ту ночь египтяне торжествовали, полагая, что дети Израиля снова очутились в их власти. Они были уверены, что израильтяне лишены всякой возможности спастись от них ибо перед ними простиралось Красное море, а за их спинами расположилась многочисленная египетская армия. Утром, когда египетские войны подошли к берегу, они увидели тропу, разделяющую море, и воды, подобно стенам, поднимающиеся с обеих сторон. Дети Израиля были уже на середине пути, ступая по сухой дороге, проложенной Богом в самом сердце морской бездны. Некоторое время они колебались, решая, как именно следует поступить. Их переполняло отчаяние и ярость, ибо еще недавно они были уверены, что евреи полностью пребывают в их власти, а теперь им открылся такой неожиданный путь прямо через море. Все-таки они решили преследовать их. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его и всадники его.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 Египтяне осмелились вступить на путь, уготованный Богом для его народа, и ангелы Божьи, ворвавшись в их ряды, повредили колеса их колесниц. Они были глубоко поражены случившимся. Их продвижение вперед теперь стало затруднительным, и они начали паниковать. В их памяти еще были свежие суды, которые Бог свершил над ними, чтобы побудить их, отпустить Израиль. И теперь они думали, что Бог может предать их в руки израильтян. Они осознали, что за израильтян сражается сам Бог, и страшно испугались этого. Египетские воины уже собирались бежать от тех, кого еще совсем недавно преследовали. Когда Господь сказал Моисею, «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море,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 Узрев чудесную работу Божью в уничтожении египтян, евреи объединились в вдохновенной песне хвалы и благодарности. Мириам, сестра Моисея, пророчица, шла впереди женщин, руководя их пением. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песни сию и говорили «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся».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 доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел, веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать во вовеки и в вечность, когда вошли кони фараона с колесницами его и всадниками его в море, да Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря». Исход, глава 14 31 стиха и глава 15 с 1 по 19 стихи. Фараон, упорствующий в своем нежелании признать Бога и отказывающийся склониться перед его авторитетом, наслаждался демонстрацией власти правителя над своими подданными. После того, как фараон издал указ, согласно которому евреи должны были изготавливать кирпичи без соломы, Моисей объявил ему, что Бог, которого он якобы не знает, заставит его склониться перед ним и признать его как верховного правителя. Пришло время Богу ответить на молитвы своего угнетенного народа и вывести их из Египта, с такой мощной демонстрацией своей силы, что египтяне будут вынуждены признать, что Бог евреев, которого они презирали, выше всех богов. Теперь Он покарает их за идолопоклонство и за гордое хвастовство теми милостями, которые, как они полагали, были дарованы им их бессмысленными богами. Бог прославит свое имя, чтобы другие народы трепетали, услышав о его силе и могущественных деяниях, и чтобы его народ, видя его чудесные дела, отверг языческие традиции и воздал честь и поклонение лишь ему одному. Бог повелел Моисею сказать фараону, «Для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою» Исход глава 9, стих 16. Это не означает, что Бог дал ему жизнь исключительно для этой цели. Но проведение Божье, исключительно точно управляя событиями, способствовало тому, чтобы такой мятежный тиран, как фараон, взошел на трон Египта именно в то время, когда Бог намеревался избавить евреев от рабства. И он сохранил ему жизнь, даже невзирая на все те злодеяния, по причине которых он должен был лишиться Божьей милости». Бог счел нужным пощадить его, чтобы через его упрямство явить свои чудеса в земле египетской. Он хотел, чтобы восстание фараона против него послужило поводом для умножения свидетельств о его могуществе. Он благоволил возвеличить свое имя перед египтянами и довести до сведения тех, кто впоследствии должен будет населять землю, что все великие чудеса свершались для блага его народа. Рука провидения писала историю. Господь мог бы возвести на престол Египта более милосердного царя, который не осмелился бы упорствовать в своем восстании, как это делал фараон. Но в таком случае замыслы Божьи не были бы реализованы. Его народ продолжал бы жить в грехе и по-прежнему поклоняться египетским идолам. Он не испытывал бы на собственном опыте, безжалостную жестокость, на которую были способны идолопоклонники-египтяне. Бог явил им, что он ненавидит идолопоклонство и что будет наказывать жестокость и притеснение в любых проявлениях. И хотя многие израильтяне запятнали себя идолопоклонством, все же остались и те, кто твердо придерживался истинной веры. Они не только не скрывали ее, но и открыто заявляли египтянам, что поклоняются единственному живому и истинному Богу. От поколения к поколению они передавали свидетельства существования Бога и Его силы, начиная с древних дней творения Земли. У египтян была возможность ознакомиться с верой евреев и ближе узнать их Бога. Они пытались развратить и не свергнуть своих верных, верных последователей истинного Бога, и пришли в бешенство, когда им не удалось достигнуть намеченной цели, ни угрозами, ни обещаниями несметных богатств, ни жестоким обращением с ними. Два последних царя, занимающих египетский трон, были тиранами и жестоко обращались с евреями. Старейшины Израиля пытались вдохнуть искру в угасающую веру израильтян, ссылаясь на обетование, данное Аврааму, и пророческие слова Иосифа, произнесенные им незадолго до своей смерти, которых патриарх предвещал об их избавлении от египетского рабства. Некоторые, слыша эти слова, укреплялись в вере, другие же, анализируя свое бедственное положение, ни на что уже не надеялись. Узнав об ожиданиях, которые лелеют дети Израилевы, Египтяне стали насмехаться над их надеждами на освобождение и презрительно высказываться об их боге. Они указывали им на их собственное положение и, называя их не иначе, как нации и рабов, насмешливо говорили, «Если ваш бог так справедлив и милостив и обладает властью над египетскими богами, почему он не сделает вас свободными? Почему бы ему не проявить его величие, величие и силу?» и не возвысить вас». Затем египтяне обратили внимание израильтян на свой народ, который, который поклонялся богам по собственному выбору и которых израильтяне называли ложными богами. Они с восхищением рассказывали, как их боги облагодетельствовали их, давали еду, одежду и великие богатства, и что эти же боги направили израильтян в их руки» чтобы те служили им, и что у них есть власть угнетать их и разрушать их жизни так, чтобы они забыли, что являются людьми, а не рабами. Они высмеивали саму лишь идею, что евреи когда-либо смогут избавиться от рабства. Фараон заносчиво заявлял, что хотел бы посмотреть на то, как Бог избавит их от его власти. Эти слова разрушили надежды многих детей Израиля. Им казалось, что царь со своими советниками правы. Они знали, что с ними обращаются как с рабами, и что они должны терпеть все то угнетение, которому они подвергаются со стороны своих надзирателей и правителей. Их новорожденных сыновей находили, чтобы погубить. Их собственные жизни были тяжким бременем, но они верили в Бога Небес и поклонялись Ему» но они сопоставляли свое положение жизнью египтян, которые совсем не верили в живого бога, имеющего силу, чтобы спасти или уничтожить. Некоторые из египтян поклонялись идолам, высеченным из дерева и камня. Другие же предпочитали поклоняться солнце, луне и звездам. Но все же они процветали и были богаты. Некоторых евреев преследовала мысль, что если бы их Бог действительно был выше всех других богов, он не допустил бы такого унижения, чтобы его дети стали рабами идолопоклоннического народа. Верные слуги Божьи понимали, что они подверглись страданиям в Египте по причине своей неверности Богу и из-за своей склонности вступать в брак с представителями других народов, что впоследствии привело к идолопоклонству и они твердо заявили своим собратьям, что Бог скоро выведет их из Египта и разрушит оковы гнетущего ига. В освобождении Израиля из египетского плена Бог ясно на глазах у всех египтян явил свою выдающуюся милость к народу Израиля. Бог счел нужным совершить суд над фараоном, чтобы он на своем горьком опыте убедился что могущество Божье превосходит силу всех других богов, иначе он, был бы в это, он бы в это никогда не поверил. Господь явил такие неоспоримые наглядные доказательства своей божественной силы и справедливости, чтобы по всей земле люди передавали вести о них из уст в уста. Согласно замыслу Божьему, эти проявления Его силы должны были укрепить веру Его народа, чтобы и детям своим они передавали знания о том, кто творил ради них такие милостивые чудеса. Превращение жезла в змея, а также чудо, когда воды реки стали красными, как кровь, не тронуло ожесточенное сердце фараона, а лишь усилило его ненависть к израильтянам. Волшебство, произведенное магами фараона, заставило поверить его в то, что таких результатов можно достигнуть посредством магии. Но у него было достаточно доказательств убедиться в том, что это не так, как, например, в случае с нашествием жаб, которых волхвам не удалось удалить. Бог же в одно мгновение мог заставить их исчезнуть и обратиться в прах, однако не сделал этого, поскольку если бы жабы были удалены, царь и прочие египтяне сказали бы, что это было выполнено при помощи магии». Жабы погибли, и египтянам пришлось собирать их и сбрасывать в кучу, и гниющие останки повсюду распространяли свой зловонный запах. Фараон со своими подданными получил весомое доказательство того, что эти деяния были результатом не магии, а судом Бога, пребывающего на небесах, и никакие доводы тщетной философии не могли опровергнуть этого факта. Способностей чародеев оказалось недостаточно, чтобы наслать мошек. Господь не позволил бы им даже сделать видимость, что они способны на это. Он не мог позволить фараону получить хоть малейший повод для оправдания своего неверия. Даже сами волхвы были вынуждены заявить, это перст Божий. Исход 8 глава стих 19. Затем на Египет обрушилось еще одно бедствие – нашествие пёсих-мух. Это не были мухи, которые безобидно докучают нам в определенные времена года. Мухи, насланные на Египет, были огромными и ядовитыми. Их укус был очень болезненным как для человека, так и для животного. Бог отделил свой народ от египтян, и никто из евреев по всему израильскому стану не подвергся страшной чуме. Затем Господь наслал моровую язву на египетский скот, сохранив при этом скот евреев, чтобы ни одно животное не погибло. После следовала язва, поражающая людей и зверей гнойными нарывами, от которой маги не могли защитить даже самих себя. Затем Господь наслал на Египет молнии гром и град, смешанный с огнем. Перед каждой язвой оглашалось время ее прихода, чтобы нельзя было утверждать, что это произошло случайно. Господь явил египтянам, что вся земля находится под властью бога евреев, что даже молнии, град и гром подчиняются его голосу. Фараон, гордый царь, который однажды спросил, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его? Исход глава 5, стих 2. Теперь в смирении произнес, «На этот раз я согрешил». «Господь праведен, а Я и народ Мой виновны». Исход глава 9, стих 27. Он умолял Моисея заступиться за него перед Богом и попросить его остановить страшную кару. Далее Господь наслал ужасное нашествие саранчи. Но царь предпочел обречь себя и свой народ на язвы, но не подчиниться Богу. Видя ужасные последствия для своих земель от этих ужасных кар, он не испытывал ни малейшего раскаяния. Затем Господь наслал на Египет тьму. Люди не просто были лишены света. Сама атмосфера была настолько гнетущей, что было весьма тяжело дышать. Однако воздух в домах евреев был чист, а также в их домах горел свет. Последующая язва, насланная Господом на Египет, в своей свирепости превзошла все предыдущие. Лишь царь и его жрецы, поклоняющиеся идолам, продолжали упорствовать, вместо того, чтобы согласиться выполнить просьбу Моисея. Народ уже был готов к тому, чтобы евреям разрешили выйти из Египта. О природе и последствиях последней язвы Моисей поведал фараону, народу Египта и всем израильтянам. В ноль, столь трагическую для египтян и столь славную для народа Божьего, было установлено торжественное Таинство Пасхи. Египетскому царю и его идолопоклонническому народу было очень трудно подчиниться требованиям Бога Небес. Фараон очень медленно и неохотно сдавал свои позиции. Находясь в тяжелом положении, он соглашался на некоторые уступки. Но как только Бог удалял от его лица язву, он забирал назад все свои обещания. Таким образом, чума за чумой обрушивалась на Египет, но он продолжал упорствовать, невзирая на весь явленный гнев Божий. Даже лежащий в руинах Египет не остановил царя в его упорстве. Моисей и Аарон рассказали фараону о природе и последствиях каждой язвы, которая последует за его отказом отпустить Израиль. Каждый раз он видел, что эти бедствия приходят именно так, как ему было рассказано, но все равно продолжал упорствовать. Вначале он разрешил им принести жертву Богу, но в земле египетской. Затем, после того, как на Египет обрушился гнев Божий, он разрешил уйти, но только мужчинам. Затем, после того, как саранча практически уничтожила весь Египет, он разрешил мужам взять с собой и жен, и детей. Однако скот с собой брат запретил. Тогда Моисей сказал царю, что ангел Божий убьет египетских первенцев. Каждая язва все быстрее и быстрее настигала Египет и становилась все свирепее. Но это должна была стать наисуровейшей из всех. Но гордый царь был чрезвычайно разгневан и не собирался смиряться. Египтяне, увидев тщательное приготовление израильтян к той страшной ночи, высмеивали знаки, оставляемые им на дверных косяках. Но когда весь народ египетский, начиная от царя, восседающего на троне, и заканчивая его нижайшим слугой, были поражены и их первенцы были убиты, по всей земле египетской разнесся неистовый вопль. Тогда фараон вспомнил свое гордое бахвальство. «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Исход глава 5, стих второй. Он смирил себя и поспешно направился вместе со своими советниками и правителями в землю Гесим. Там он, склонившись перед Моисеем и Аароном, велел им идти и служить своему Богу. Фараон разрешил взять с собой атары овец из стада мелкого и крупного скота, как они и просили. Они умоляли их уйти, боясь, что если так будет продолжаться дальше, весь Египет погибнет. Фараон также молил Моисея благословить его, полагая, что благословение от слуги Божьего защитит его от дальнейшего воздействия убийственной язвы. И хотя израильтяне покинули Египет спешно, Делали они это очень организованно. Они разделились на несколько отрядов, у каждого из которых был свой предводитель. Упорство фараона не знало границ. После того, как египтяне похоронили своих умерших и увидели, что устрашающий суд Божий прекратился, правитель раскаялся в том, что разрешил Моисею уйти. Египтяне же упрекали себя в том, что были настолько глупы, поверив в то, что смерть их первенцев были результатом проявления силы Божьей. С горечью они спрашивали друг друга, «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Исход глава 14, стих 5. Фараон собрал вооруженное до зубов войско, в которое входили жрецы их лжебогов, правители и вся знать земли египетской. Фараон решил, что если войска будут сопровождать жрецы, их успех будет гарантирован. Фараон собрал самых могущественных мужей Египта, чтобы те проявлением своей мощи и величия запугали израильтян. Они боялись, что как только вести разнесутся по другим народам, тем не останется ничего другого, как преклониться пред силой Бога Израиля, которого они презирают, и весь мир станет смотреть на Египет с насмешкой. Однако, если они помпезно наконят Израиль и вернут его силой, то снова обретут славу и опять смогут пользоваться трудом израильтян. Евреев они настигли у Красного моря. Это было подходящее место для финального аккорда к демонстрации силы Божьей перед ослепленными в своей ярости египтянами. Поутру, подойдя к Красному морю, они увидели, как еврейское войско вступает по сухой травпе, специально изготовленной для них в море, в то время как по обе стороны возвышаются массивные стены извод, застывших по Слову Божьему. Но такое проявление Божьей силы лишь усилило их мятежный дух. Слишком долго они упорствовали, и поэтому их сердца сильно ожесточились. Ослепленные яростью, они ринулись вперед, чтобы вступить на путь, чудесным образом приготовленный Богом для своего народа. Тогда исполнились слова, сказанные Господом Моисею, «И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Исход глава 12, стих 12. Суд Божий проявился в полном уничтожении египетского воинства.